Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня хотелось бы вам дать мантру от родового проклятия и несколько слов о том, что же это такое. Родовое проклятие появляется, когда плод вынашивает женщина, а ее очень близкий родственник, мама, бабушка, отец и так далее говорит, что проклинает этого ребенка. Лучше пусть он умрет и так далее. Таким образом, происходит привязка к проклятию. В течение жизни человека, которому было поставлено родовое проклятие, не происходит никаких изменений. Но в момент смерти человека, который поставил такое родовое проклятие, не происходит перерождение этого человека, и такая душа превращается в голодного духа и начинает вредить человеку, на которого было поставлено проклятие. Влияние такого духа обычно проявляется в виде тяжелейших пневмоний, невезений в совместной жизни, общей неудовлетворенностью жизни, появлением панических атак. Появлению психических заболеваний и появлению онкологических заболеваний центра груди к сложнейшим нарушениям правильной деятельности сердца. Родовая привязка к человеку часто так бывает, что человек привязывается к своей маме, бабушке или к очень любимому и близкому человеку. В случае смерти такого любимого и близкого человека у человека появляется сожаление, сострадание и такой человек не может внутренне отпустить ситуацию и смерть близкого человека и удерживая таким образом душу человеческого существа, которое из-за этого не может переродиться, а перерождение необходимо. Такое существо становится голодным духом и начинает вредить тому человеку, который его упорно удерживает. Если каким-то образом у вас появилось ощущение, что в вашей жизни есть одна из перечисленных ситуаций и вы ощущаете в своей жизни влияние такого духа на себя, вам необходимо читать мантру, убирающие это проклятие. А вот и эта мантра. мантра которая убирает усталость, если почитать на ладони и потереть лицо, то найдете пищу, если на вещь, которую хотите подарить, то приобретете радость, усмиряет практически все болезни и вредоносных духов, кроме заболеваний желудка и несварения, убирает влияние мертвецов, нужно использовать случай магии кладбищенской, вот сама мантра. Таким образом, читая данную мантру 108 раз каждый день на протяжении одного месяца, вы сможете убрать любую кладбищенскую магию, любые проклятия, а также гневных и злобных духов. Пусть ваша жизнь будет улучшаться, пусть ваша жизнь не зависит от людей, которые умерли. Я не призываю к тому, чтобы вы не помнили тех, кто умер, Ну и я противник того, чтобы из таких людей делали культ. Читайте данную мантру, она действительно изменит вашу жизнь в лучшую сторону. С уважением, Андрей Духов.